Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Низмат. А перед просмотром этого видео я рекомендовал бы вам перейти по ссылочке в описании на сообщество Лепресс ВКонтакте. Там вы найдете много полезных и интересных вещей для себя, своих друзей, а также своего дома. С таких сайтов, как AliExpress, Amazon и и иных. Ну, а мы переходим к рассмотрению 1 рубля 1997 года чеканки. Указанная мною монета чеканилась на медно-никелевых заготовках, имеющих форму диска. Монета является немагнитной. Ее масса составляет 3,25 грамм. Диаметр 20,5 мм. Толщина 1,5 мм. На боковой поверхности 110 рифлений. Рубль 1997 года московской чеканки имеет три разновидности, среди которых... Две являются довольно редкими. Среди питерских выделяют два разновида. Начнем с разновидностей московского монетного двора. Если у нас узкий кант на аверсе и реверсе, то по Александру Сташкину это разновидность 1.12а. Стоит свой номинал, то есть 1 рубль. Если у нас широкий кант на аверсе и реверсе, то по Александру Сташкину это разновидность 1.2b. И стоит такая монета от... 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от состояния. Стоит отметить, что, тем не менее, КАН встречается двух типов. С уступом, или же со ступенькой по-другому, и без. Вариант без ступеньки стоит дороже. Если у нас монета будет стоить 8 тысяч с уступом, то без уступа у нас она будет стоить 10 тысяч. Такие вот дела. Переходя к Санкт-Петербургскому монетному двору, различия мы найдем на Аверсе. Если перекладина буквы «Б» прямая, то по Александру Сташкину это разновидность 1.11. Стоит она свой номинал 1 рубль. Если же у нас перекладина буквы «Б» с изгибом, то разновидность по Александру Сташкину 1.13. И стоит эта монета также свой номинал, ровно 1 рубль. Что касается браков. Среди браков у нас есть такие монеты, как чеканка на нестандартной заготовке, раскол, выкус и поворот. Что ж, ставим лайки, подписываемся на канал, рекомендуем это видео своим друзьям. Ну а я с вами не прощаюсь и говорю вам до новых встреч.